здравствуйте дорогие друзья вот не знаю как к вам обращаться подписчиков у меня аж 30 человек видео я такая усердная все сильно сильно старательно делаю но никто их не смотрит хотя я немножко вру смотрят кое-кто в месяц аж 100 просмотров добавилось ну половину из них я смотрю их сама честно говоря ну ладно это не суть важно сейчас я хочу начать новый плейлист. Он у меня будет называться ТСЖ. Я как-то показывала, что я живу в военном городке, в разрушенном месте. Вот я могу показать. Сзади меня находится Стелла, которая была в честь войны, наверное, 45-го года. Вот. Ну и сзади вы можете видеть Сейчас все тает, весна, разруха, снега, конечно, еще много, видите, как много снега у нас, разрушенные дома. Сегодня я была дежурная по нашему этажу. Вот там вдалеке виден дом, в котором я живу, четырехэтажный. Что тут было в этом доме раньше, в военном городке, когда был военный городок, я точно не знаю. Может быть, какие-нибудь кабинеты, потому что четыре этажа. Слошных кабинетов. Вот. Мальчишки проехали на великой. Так, где вот она. Четыре этажа сплошных кабинетов. Их превратили в жилые комнаты. Это стало общежитие. На первом этаже разруха. На втором этаже стоит дверь железная, домофоны. Люди скинулись деньгами, покрасили стены. И постилили на пол линолеум. Мало-мальски у нас симпатично, чистенько так. Каждый моет пол, весь этаж в свое дежурство. Никто не пропускает, никто не надо никого э, заставлять. В общем, добросовестно порядочные люди живут. На третьем этаже аналогично, но у них нет линолеума. На четвертом этаже вообще ни дверей, ни линолеума и как-то так публика. Будем говорить мягко, не сильно благонадежно. Когда я сюда приехала, в этот дом, это было три года назад. Мне понравилось, ну, когда я переезжала, у нас старый дом был аварийный, и в срочном порядке надо было куда-то переселяться. Вот. Это была коммунальная квартира. Комната в коммунальной квартире, я об этом рассказывала в одном из видео, как мне... Женщина одна ставила в наследство, вот я мои, лужи, комнату в коммунальной квартире. Дом стал аварийный и надо было срочно переезжать. Первое условие, которое при переезде я себе выставила, это отселиться от соседей, жить отдельно. Второе условие, чтобы было две комнаты, потому что мальчишки растут, но ну, две комнаты лучше, чем одна. И вот риэлтор мне нашла вот здесь квартирку с двумя комнатами, с кухонкой и с санузлом. В эту стоимость вошло. И я сюда переехала. Мне было очень трудно привыкать здесь жить, потому что ну, разруха. Место не обустроенное. Оно большое, хорошее. Вот здесь вот был, видимо, какой-то плат или стадион. Ну, стадион-то там возле нас, скорее всего. Вот, большое такое место, свободное пространство. Когда я заехала на этаж, я перезнакомилась со всеми соседями посредством того, что пригла... устроила своим детям день рождения по понарошку, пригласила всех детей, которые были на этаже и сделали праздник. Дети подружились, ну и мы стали с соседями здороваться. В общем-то, нормальные, порядочные отношения на нашем этаже, по крайней мере. Сегодня я дежурю, у меня такой, а, ну, вопрос о ТСЖ тут возникал, где-то чего-то. Мне даже один молодой человек предложил быть председателем ТСЖ. Но я как-то испугалась браться за это дело. Сегодня мою полы, смотрю на эти ободранные стены, смотрю вокруг себя и думаю, прошло три года. Вот как была разруха вокруг, так она и есть. Что делает управляющая компания? Она снынилась у нас уже за это время. Вот Куда мы платим деньги? Куда они идут? Почему это капитальный ремонт? С нас со всех просят какие-то деньги. А ремонт будут вообще делать через 20 лет. То есть 20 лет я буду жить в этой разрухе, получается? Но меня же это не устраивает. Что я могу сделать своими руками? без всяких организаторов. Что я могу сделать? Я могу сделать... Но ну, в прошлом году я сделала весной. Помыла окна на этаже. Вот когда я была дежурная, встала рано в 5 часов утра и помыла окна, которые были на нашем этаже. Хорошо их помыла, так как дома у себя. Поставила на окна цветы. Все. Еще в прошлом году у меня было такое желание очистить территорию от старой засохшей травы, там эти репьи все повыдирать, чтобы как бы... Косить пару раз, чтобы площадка была для детей, побегать и так далее. Почистить территорию. Вот. Немножко-то от мусора делают люди. Субботник-то мы немножечко убираем. но ну, а репьи, которые в пустых местах, они так и растут. Вот не хочется. У меня ни инструмента, ничего нет. Я специально для этого куплю инструмент вот с этой получки со, через неделю. И начну потихонечку убирать. Но это выглядит, конечно, так. Сам на сам. Вот. Даже дверь у нас с задней стороны, в подъезд, она была такая сломанная, не открывалась. Я пошла, написала заявление туда. И люди писали без меня даже. Сделали, пришли, сделали дверь и даже навес над крыльцом, чтобы сосульки не падали. И все на этом. Дождик идет. Красота. Красота. Дождь, Дождь идет вообще. Ну и сна, пускай снег тает. И вот у меня сегодня возникла мысль стрельнула, она не стрельнула, она так выродилась из меня. Все-таки за этот ССЖ взяться. Я такая села, взяла такая тетрадку и стала писать. Потому что когда человек пишет своей рукой, не печатает на машинке, а именно пишет своей рукой, у него сознание начинает преобразовывать его мышление. То есть сознание меняется, человек сам по себе, мозг как-то там устраивается, то есть рука дает сигнал мозгу и так далее что делать итак первый шаг в нашем доме полно тараканов я вот сегодня мою они прям бегают по коридору тудым сюдым тудым сюдым вот один выведет другой не выводит вот они фигурируют из квартиры в квартиру в своей квартире я это таракано население держу в какой-то определенной дозе но их там не бегают толпами но две-три штуки то у меня все равно в день попадаются на глаза вот я уже все наличники оборвала, но применила все, все меры, которые только могла для вывода тараканов. Но я их вывести практически не могу, потому что они ползут от соседей. Надо, если делать сан санобработку, то надо делать всему дому. Итак, шаг первый. С чего я начну? Начинаю я с тараканов. Но я уже начала. Сегодня я позвонила знакомой, чтобы та нашла среди своих знакомых тех людей, которые уже имеют СЖ и которые уже имеют опыт в работе ТСЖ, чтобы я с ними могла поговорить и обменяться опытом. Вторая тема. Вторая тема заключается в том, что в нашем доме уже было несколько лет назад это ТСЖ организовано. Но эта женщина, которая была товарищ председатель ТСЖ, уехала в деревню, свинила место жительства, печати и ее учредительные документы. Видимо, все где-то у нее там и похоронились. Но это было давно. Я уже три года живу, все еще разговор идет. То есть надо как-то это юридически оформить, чтобы аннулировать то ТСЖ и организовать новое. Это второй вопрос. Ну Тут я с юристами. Написала я по электронной почте запрос в городское хозяйство, в администрацию города. В каком статусе сейчас наш дом находится юридически. И как я могу этот статус изменить. То есть какие-то два шага я уже сделала. Третий шаг. Завтра я позвоню в санэпидстанцию. Вот наши там разрушенные все, да? Разрушенные. А, это вот за... а это вот сзади меня котельная. Она работает. Очень тепло у нас. У меня в квартире очень тепло. Я все батареи перекрываю. Все эти поставила. Как их называют? Ну, такие. Выключатели, короче. На трубу. Вот завтра я начинаю день с того, что я звоню Стану пидстанцию и выясняю вопрос, каким образом можно во всем доме сделать обработку, чтобы удалить тараканов. То есть вот это вот. Да. Год назад я хотела, или два года назад, я хотела уехать отсюда. Мне все не нравится, эти тараканы. Я напрягала. Я все равно с ними никогда в жизни не смирюсь, с этими тараканами. Я уже столько денег на них истратила, столько этих шприцов, машеник. Брызгал дихлофосов. Что я еще делаю? Борной кислотой. Вот эти шарики варю из яйца, картошки, борной кислоты раз в три месяца по всем углам раскидываю. А они все равно. Ну, меньше, конечно. Но все равно где-то раз гнездочка вы вырастут, они туда-сюда ползут. Вчера опять разложила везде шприц купила. Какой-то другой шприц. Не Командора какой-то другой. Ну вот. Итак, Первое, первое видео мое про ТСЖ. Буду дальше снимать, потому что мне самой интересно, как это все живо. Это видео-дневник такой у меня. Я иду под дождем, я иду в магазин картошку купить. Вот, гуляю тут в окрестностях. Сегодня воскресенье, мы не пошли в воскресную школу, потому что нам негде учиться. Сегодня происходит в, наше, в нашей часовне идет учеба. Педагогов, учителей, которые преподают основы православной культуры в школах, как факультатив. И два воскресенья, видимо, какой-то у них там семинар. Два воскресенья у нас не будет занятий. Мы дома, мальчишки дома, в церковь мы сегодня не пошли. Я дежурила, немножечко опоздала. Ну, можно было идти, конечно. Но ну, в общем, раз позвонила нам учительница, что мы не пойдем, мы и не пошли. Вот. Я сразу села тут за организаторскую деятельность свою. Конечно, мне надо завести тот дневник, ежедневник и форму его, которую я вела раньше, когда работала в школе. У меня так четко было все организовано, а тут нифига организоваться не могу. Даже я повесила план на завтра. Первым пунктом этого плана ⁇ связаться с Sanitization. В интернете я не нашла, как им написать письмо электронное. Ну все, пока, до встречи, до связи, Любушка.